И всем привет я хотел поиграть в игру контракт фарс На аккаунте в одноклассниках давно уж на нем играл Всего 20 уровень Надеюсь меня сразу не убьют Кидай гранат Совсем забыл, что я еще не купил. Так. У нас один осталось. Не знаю, как получится снимать Фрапса. Если понравится мне Фрапса снимать, то я буду снимать Фрапса. Если нет, то нет. Бандикам. Догни домой наш уже. Ой, дурак, хотел пистолет че заставать. Сейчас смотрите, маги. Магик. Ну, почему-то клавиатура съедает на некоторых местах. Вот схожу вон... Да блин, вот опять. А Граната нет, все время держу буква на. ай яй яй Что же делать, что же делать? А, я сейчас знаю, что я сделаю, полезу на крышу. Чего мне на крышу не полезть? сколько можно снимать видео на 250 гигабайт хоть такой фиг выло... ну, выложишь конечно отмонтировать надо его потом выложить а потом смотреть двухчасовое видео Ну, конечно, они тут больше мне. Вот сам маленький уровень. Нет, сам маленький я, вот сам такой. Второй из маленьких. А я 41 еще в ВКонтакте, блин. Надеюсь, звук игры идет. Давай. Сейчас надеюсь, что меня сперва выстрела не убьют, как в прошлый раз. Со второго. Да как так-то? А, вот куплю себе черную винтовку. У меня же пятьдесят тысяч есть, осталось счет 30 Или сколько? 54 четыре. Хотя рулетку очень хорошо, что добавили. Вконтакте, не знаю, добавили или нет. Надо будет посмотреть. Эх. Сейчас, наверное, я не знаю, что я сделал. У меня мышка, ой, клавиатура отказывает на некоторых местах. Тут опять, ты идешь вперед. Ненавижу беспроводные мышки и клавиатуры. Да ты что ж, Нифига себе. Как они меня могли убить, если я уехал непонятно. Может, аж мои могут не стрелять. Так, вон там. же что гранат нельзя кинуть. Да, собак. О, ок, 105. Хорошее оружие купил ВКонтакте. Вихрь самая феховая хорошая коры Наверное, на на него5 вылезал не попал это с первого устрелы убил о последний раунд уже сейчас пойду туда а мне сейчас гранаты рот. смотрите что с клавиатурой откажет тигранка сюда? Фух, нет. Сдохни. Я испугался. Психану. Как? Ты как мне тихоне зада... Задолбал. Блин, вепря офигенное оружие. И. И он живой. Сзади. Наверное, что раз здесь у выстрел. О, О мы самое... уже модифицируем оружие У него уже прицел есть. Крематорный. Какой там надо посмотреть, не вижу. Да, крематорный. Стреляй. хоть меня и не слышит что здесь оружие подбирать нельзя не лакаш ну, красавчик хоть проиграли как я знаю что в этой игре нужно давать всем у кого больше этого рейтинга О, у меня 79 рейтинга уже а вконтакте 3000 рейтинга репутации конечно контакте легче труднее намного вконтакте, ВКонтакте играть 48 уровень он там фиг пройдёшь. а у меня 40 брони видите я включил чтобы броня всегда была видно и жизнь сколько всегда были видно я ж со второго убил обалдеть убили негры а ч мне задание посмотреть так сделать 15 хэдшотов 30 Поппи 30 старше пятого уровня в голову. Пять рейд киллов на карте Олдсамдээм. Блин. Ну просто вообще самое офигенное задание. Нет, нет. кстати А что за золото дают? В каком сейчас? Третье. Второе. В Десять обратно. Он выстрелил, отошел, а потом он вздох. Обалдеть. Лага на игра. Я убил 62 второго. Я красавчик. Что-то мне подскажет, что он сейчас вот здесь видит. знаю где он сидит да как у меня игра зависла блин я не знаю что на уже фраб записал на 4 какой 4 минуты минут 10 уже наверное 15 игра 6 то есть уже или даже больше в раз Наверное, на 500 гигабайт надо купить жесткий диск. Ух ты! Фу, не произошло, не жал. Я нажал на Alt. Все раньше она всегда сворачивалась. Блин, офигенно это оружие. Только не в его руках. Это я его купил, хоть он и офигенный каратель. Я здесь ненадолго. Где-то там. Ага. Напал на след. Сдуах, не говнюк. Есть. Зато я этого убил, который всех наших перемочил. Как он, как, во-во-во. Двоих он убил. Почти всех. 48 восьмой убил... Вот, 59-й. не так говнёцкое у них оружие. 20 выстрелов увидели сколько дырок ай яй яй яй ах ты собака Сду я ему в голову выстрелил ой ой ой, -ой. кажется, мы сейчас опять сдохнем. Надо еще три раунда сыграть, и тогда уж нормально выключаю запись. Так, вон там он где-то ходит. Да как так-то, блин? Все мы проиграли. Сколько у меня? О, триста очков. меня это оружие не люблю все патроны видите раз просто слетелись и как то он сделал вот он сидит ой дураки да вы повернись -то. Полеская наверх. где это он ходит норм я остался один собака где ж ты был я испугался все это терминатор Да как так-то я в голову выстрелил. Сколько он осталось? Знаете, какое оно у него дуло. За один один, один, один, один, один, один, один, один, тысяча двадцать А их сколько? Ну, конец. Так. Мало. Мало. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.